Приветствую вас, дорогие, в нашей медитации по соединению со своим женским источником. Медитация для обретения женской природы, для прокачки женской энергии, сексуальной энергии. Постарайтесь сейчас довериться себе. И поверить, что у вас очень-очень много внутри есть этой женская энергии. И сейчас вы можете себе позволить с ней соединиться. И сделайте прекрасный вдох последовательно с выдохом. Можно делать лежа или сидя с опоры на таз. Постарайтесь сейчас обратить внимание именно на таз, на всю эту зону, кости таза, мышцы, ягодицы. Почувствовать прямо вот в этой области такую хорошую-хорошую опору. Сидя можно в позе лотоса, в позе бабочки, ноги в коленях, можно ноги на одну сторону положить, если вам так удобно. Доверяйте себе. И даже если у вас тело немножко несимметрично, просто чувствуйте в теле баланс, чувствуйте, начните прямо сейчас чувствовать себя женщиной. Обратите внимание на ощущения своих, своих женских органов, что они у вас есть. Если какого-то женского органа не хватает, представьте, что он есть, да, ну, как бы такой вот фантом. Представьте, что есть у вас в каждом яичнике здоровые яйцеклетки. Их много, достаточно. Независимо сейчас, в какой стадии у вас цикл. Может быть, у вас уже нет цикла. Это не важно. сейчас представляем, что вы такая... И очень спокойно делаем вдох-выдох и, и ощущаем все больше и больше устойчивости, опору на свой таз. Если у кого-то женские органы вам показалось, что какие-то неприятные ощущения, просто принимайте это, что сейчас так есть. Да? Это принимать здесь и сейчас. И после медитации вы перепроверите, что изменится в вашем теле. Делайте спокойный, спокойный вдох и выдох. Дышите спокойно так, как вам сейчас хочется. Если вдох сейчас у вас больше, выдоха, значит так и есть. Просто вот на каждое ощущения в теле, на каждое чувство, которое приходит, может быть, на каждую мысль, которая сейчас к вам приходит, просто добавляете себе такие вот простые-простые слова. Сейчас это так и есть. Пройдите сейчас вниманием по всему вашему телу, таким нежным вниманием, будто лаская свою кожу, может быть, даже вот возбуждая да, себя. И почувствовать такое расслабление и негу, да, когда вы можете доверять себе, доверять пространству, доверять тому, что здесь и сейчас, а доверять своему будущему, оставлять, прощать свое прошлое и забрать оттуда все свои надежды, чаяния, какие-то чувства, которые, может быть, вы оставили. Просто представьте, что у вас настолько все сбалансировано, прошлое, будущее. Вот, вот здесь и сейчас вы как будто центр таких качелей. То есть вы настолько вот в себе уверены, качели там, может быть, как-то качаются или кружится, как карусель, да? А вы в центре. И вы совершенно спокойны, да, они вас не беспокоят, они вас могут только улыбнуть, да, какие-то воспоминания улыбнуть, а будущее тоже такое приятное, позитивное, да, для вас будущее такое, какое вы хотите, вы даже не сомневаетесь, вы загадываете желание, представляете, когда оно сбудется и оставляете это, да, и оно просто сбывается, вот такая ваша жизнь и вот почувствовать вот в таком именно спокойном, спокойном, уверенном состоянии какое ваше тело пройдитесь нежно-нежно по всему вашему телу и если у кого-то есть знаете, такие вот маленькие или там может быть средние или большие какие-то моменты они может быть неприятные или щекотливые или вы вот сейчас Проходитесь своим вниманием по телу. Где-то вы вспоминаете, что вам что-то в теле вашем не нравится женскую Просто обращайте да, на это внимание. Сейчас это так есть. Сейчас это так есть. И продолжайте спокойно, спокойно дышать. Вдох следует за выдох. А выдох следует за вдох. Очень спокойно Вы можете себе Начиная от макушки Говорить такие слова Я женщина И опускать Как будто знаете Вот как Такую нежную нежную Энергию Она энергия воды Но не совсем как вот вода а просто может быть Как такой вот небольшой-небольшой капельки такие мелкие как-то тум на туман похоже и вот опускать с макушки дальше-дальше по всему телу но ну, внутрь тела просто вот сплошной сплошные такие чистые капельки такие еще маленькие-маленькие да это не проточная вода мелко-мелко а да и дальше опускается вот это. Это похоже вот на какое-то такое орошение да? и очищение. Мелкий-мелкий. Такой чистый-чистый водный источник. Мелкие капельки, как молекулы. И они проходятся по всему, по всему телу, внутри, по всем органам, вот по всем клеточкам опускаются в наши женские органы. Особое им внимание уделяется молочным железом сердцу опускаются ниже доходит я женщина я женщина вот все все тело орошается таким знаете вот как утренним туманом такой светлый радужный водянистым источником как вот утренний туман свежий уже еще не видно солнышко, но уже небо светлеет и вот проходит дальше через ваши ноги, На самых ваших стоп вот этот вот, вот это исцеляющее такое освежающее орошение. Я женщина, я женщина, я женщина. И еще раз пройдите нежно теперь по своему своему телу, по поверхности, остановитесь а, на, на каких-то своих чертах. Представьте, что вот вы своими руками, как будто не знаете себя, начинаете ощупывать волосы, глаза, лоб, грудь, все тело нежными такими прикосновениями, не, не хватаете, не щипаете, просто вот дотрагивайтесь и Чаете, представьте, что и спину То есть Это же у нас сейчас Медитация Мы буквально себе Не трогаем, а просто представляем И Позволяем себе чувствовать Вот какое Оно наше тело Наша кожа Вот эта температура И насколько чувствительно Это тело к прикосновениям Может быть Какая часть такая более спокойная, а какая часть такая очень трепетная или вот такая щекоточная, и какая часть а, очень сразу возбуждается и тело наполняется такой, вот, таким оргазмическим напряжением. Просто потрогайте, да, прикасайтесь, почувствуйте. И по всем, по всем, по всем сторонам вашего тела, по всем поверхностям, органам, промежности, по внутренней, по внешней, по задней стороне бедра, ног, ягодиц, коленочки, вот до самых, до самых кончиков пальчиков. И обратите внимание, что уже что-то изменилось, да, в принятии себя, в ощущениях, да, после вот этого прекрасного-прекрасного водного такого орошения, светлого рассвета, и обратитесь сейчас, делая вдох и выдох, снова к своим женским органам, а, прям прочувствуйте их размеры, их плотность, их жизненность и сейчас представьте что в каждом из ваших женских органов матки в яичниках расцветают цветочки прям цветочки какие-то определенные цветок обратите внимание какой это цветок сейчас все внимание на этом цветке Попробуйте ощутить его аромат. И сейчас, если вы чувствуете, что хотели бы другой цветок, начинайте его прямо сейчас, прямо в этот момент трансформировать, превращать в другой. Сначала это может быть три цветочка, да? Один цветок, цветок матки расцветающий расцветающий вперед другой и два цветка на яичниках и дальше вы наблюдаете как вам хочется чтобы они соединялись появлялись листочки и уделите этому цветку особое время особой любовь. Правьте, как будто бы вот все свое внимание и любовь сейчас на эти цветы, чтобы они были вот в самом наилучшем своем возможном варианте, живые, ароматные, цветущие, наполненные. Вам действительно они по настоящему искренне нравились. Добавьте в них что хотите, может быть, какого-то волшебства, необыкновенных красок, вот что хотите. Эти цветочки такие как бы вечные, они постоянно-постоянно цветут. Просто прочувствуйте, да, вот эту вот вечность, бесконечность, бесконечные живые цветы. И позвольте вот этому аромату, от этих цветов подниматься выше ваше тело. Почувствуйте именно, какой орган особо нуждается да, в этом волшебстве, в этих целительных свойствах ваших женских цветов. Может быть, это сердце, грудь, позвоночник, какой-то любой ваш орган просто... Доверьтесь себе, будьте чувствительны к самим себе. Можно не думать, а просто увидите, вот какой орган наполняется наполняется этим волшебным исцеляющим ароматом. И может быть этот аромат расцветает как бы в форме цветка, как энергия цветка расцветает, как будто все ваше тело начинает расцветать цветами, такими энергетическими цветами, а непосредственно такие живые волшебные вечные цветы у вас по-прежнему находятся в вашем лоне, ваших женских органов матки и в двух яичниках. И кому-то надо больше времени, кому-то меньше времени, чтобы распространить эту энергию. Женскую энергию по всему вашему телу, особенно наполнить те ваши места. Может быть, это не орган, а просто вот какая-то часть вашего тела. Вы чувствуете, что там скоплен сгусток какой-то, да, может быть, тяжесть. У каждого это вот свои какие-то ощущения, какой-то блок. И не важно сейчас, о чем он, да, самое важное что вы можете ему сказать, я вижу тебя, я знаю, я тебя не отрицаю, я тебя принимаю и буду любить и заботиться, и сейчас наполните его, пошлите ему как раз вот эту энергию своего женского цветения. Очень часто бывает, что сзади в районе шеи, на спине, да, какая-то тяжесть, может быть, у кого-то это в пояснице. Просто доверьтесь себе и позвольте этому быть. Позвольте проснуться своей женской энергией. И также вы можете распространять эту женскую энергию вниз, в виде юбки, в виде такой энергетической юбки, она может быть любой длины, да, у кого-то она распространяется дальше, и вокруг вас это очень хорошо, значит, у вас уже есть такой опыт, может быть, опыт в этой жизни или в другой жизни, что вы можете не бояться, да, и распространять свою женскую энергию, иметь э, зону влияния. Представьте, что вот такой большой-большой женский круг распространяется из вашей энергии, из ваших женских цветов, которые вечно цветут, вечно молодые. И у вас получается такой большой-большой энергетический круг вокруг вас, из вашей юбки, она может быть такая полупрозрачная, но очень-очень сильная, плотная, такая тоже напоминающая, знаете, вот э, какую-то такую водянистую суб, субстанцию, и она еще может быть наполнена этими узорами цветочными и ароматом, а, просто насладитесь сейчас. Представьте, что ваша женская энергия из этого круга, из этой юбки распространяется в бесконечность, что она бесконечная. Если у кого-то есть сложности с этим, да, вы замечаете, что трудно да, ее распространять в бесконечность. Просто принимайте, принимайте, говорите себе «сейчас». Это так есть. У меня сейчас это так. И позвольте себе довериться себе, пространству, своему счастливому будущему. Позвольте довериться своей женской душе. И представьте, что у вас женская энергия бесконечна. Сделайте спокойный вдох и выдох. Вы можете представлять, как расцветают цветы от вашей женской энергии, близкой и очень-очень далеко в бесконечность. И просто начать сейчас дышать, вдыхать, своего цветочка, из области промежности, с передней стенки, а со стороны живота делать вдох, такой глубокий, глубокий вдох и поднимать этот воздух высоко, высоко по позвоночнику и выдыхать его через лопатки. Вдох впереди, как бы дышит Ваш цветочек, основной цветочек, Ваш самый большой. Вы вдыхаете, втягиваете, втягиваете Вашу женскую энергию, которая бесконечна. Поднимаете вверх и выдыхаете в лопатки, и начинаете ощущать, как будто у вас распускаются там крылышки. Ваши женские крылышки, плечики расп расправляются. У каждого это свои крылышки, у кого-то очень нежные, прозрачные, как у эльфа, бабочки. А у кого-то более плотные, сильные крылья любого цвета, как вам хочется, как вам чувствуется, сейчас просто дышите, вдыхайте впереди, в промежность, поднимайте этот вдох и выдыхайте сзади в лопатке, просто наслаждайтесь, продолжайте так дышать, пока медитация не завершится. Вдох и выдох в лопатки Вдох цветочком с передней стенки промежности. И двигаемся вверх и выдыхаем в лопат. А распускайте все больше и больше свои крылышки женские. И наслаждайтесь этим дыханием. И очень постепенно вы можете собирать свою юбку все ближе и ближе к себе, наполнив ее еще больше и больше взаимодействия из разных прекрасных миров, пространств, показав им свою красоту и приняв свою красоту, отдавая и собирая самое прекрасное, таланта, свойства, и вы собираете это все в свою юбку, и она становится все меньше и меньше, и собирается совсем ваш цветочек, можете снова снова обновленные энергии с такой древней бесконечной энергии женщин всех миров наполнить свое тело цветением энергии своего женского цветка Почувствуйте, какое ваше тело стало красивое. Все тело, ноги, руки, лицо, волосы. Как будто наполнено какими-то красивыми, красивыми цветочными орнаментами. Необыкновенными красками. И вы можете почувствовать такое с одной стороны объемность вашего тела, устойчивость, а с другой стороны легкость. И вы чувствуете, как ваши крылышки двигаются в легко, начинаете парить, может быть сначала нежно-нежно так подпрыгивая с одной ноги на другую, потом выше-выше. Вы можете наслаждаться полетом, или просто легко ступать по земле, по поверхности. Может быть, кто-то из вас хочет полетать в космосе. Все возможно. Почувствуйте, что вы себе сейчас все разрешаете. Я делаю сейчас то, что хочу. Я женщина. Теперь вы можете эту такую светлую энергию рассвет распространять таким кругом, как волной, во все стороны. Представлять, как ваша энергия женщина, расходится, как расходятся круги, когда бросаешь камушек да, в море или в пруд, в озеро. Каждый раз, когда вы говорите я женщина, вы чувствуете, что расходится круг вашей энергии и становится волшебно и красиво от этого вокруг. Если вы сейчас где-то видите себя среди людей, вы понимаете, что они прям это чувствуют, может быть, смотрят на вас, оглядываются, улыбаются. Или если это близкие люди хотят обнять. И сохраняя это состояние и вечное цветение своего цветка женственности, вы можете возвращаться в свое тело и снова пройтись внимание по всему вашему телу, по всем органам, по поверхности. Обратить внимание особое на ваши женские органы, почувствовать их. Как бы обнять всем сердцем, всей душой, с любовью и благодарностью за то, что они есть. И сказать, направив слова. благодарности, как бы им благодарю, что я женщина. Сделайте спокойный вдох-выдох. Вы можете уйти плавно в сон после этой медитации. Или перейти к своим делам. Вспоминайте почаще, что у вас есть огромное богатство. ваш цветок женственности, и что быть женщиной это счастье, желаю вам счастья и хороших медитаций, с любовью Юлия Сагайтис.